Друзья, всем привет! Я приветствую вас на моем YouTube-канале. И сегодня давайте поговорим, порассуждаем на тему, какими качествами должен обладать человек, чтобы преуспевать в сетевом маркетинге. И я вот э, сел для себя э, ну, конспектировать, рассуждаю, думаю, дай-ка я запишу это все на бумаге. А затем я подумал, давай я поделюсь э, с людьми в интернете, пусть послушают. И мне э, тоже важно ваше мнение. Э, думаете вы так же или думаете вы по-другому? Э, первое и очень важно, я считаю, что это должно быть видение. Э, чтобы преуспевать в сетевом маркетинге, нужно видение, то есть правильное понимание бизнеса, как устроен э, сам бизнес, процесс. Если ты видишь и знаешь, какие нужно действия делать, то это очень здорово. Таких людей очень мало. Многие не преспевают, потому что они неправильно понимают, как устроить сетевой маркетинг. Следующий момент. Человек должен быть послушным, по моему мнению. Это мое мнение. Он должен быть послушным. Пришел новичок в бизнес, он должен выполнять то, что ему говорит спонсор. Он должен быть обучаемым воспринимать информацию информация на самом деле очень много и если начать изучать все книги видео разные в интернете разных спикеров коучев то не хватит времени и работать и зарабатывать деньги следующий момент очень важно это целеустремленность у человека должна быть цель он должен быть целеустремленным он каждый день каждую минуту каждую секунду должен думать о своей цели Фокусироваться, он, целеустремленность должна быть обязательно. Он должен быть мотивирован. В сетевом маркетинге преуспевают люди, которые хотят изменить свою жизнь. Люди, которые жаждут, хотят, например, заработать себе на жилье, жить отдельно от родителей, купить новую квартиру, купить себе первый автомобиль в жизни. Бросить свою работу, прорваться, потому что на работе люди понимают, что даже на трех работах, если работать, ты не преуспеешь. Мотивация. Должно быть жгучее желание, вот жгучее, прям да, добиться поставленной цели. Жгучее желание – это прям огонь. Когда человек сильно хочет, жаждет, он доб добивается любого результата. Сначала маленьких целей, затем больших целей. Жгучее желание вера вера в свой успех то есть человек должен верить что сто процентов 200 процентов все сбудется у меня получится я готов делать все чтобы прийти к цели вера я железобетонно туда приду я добьюсь и каждый день достигать каждой цели очень важна в сетевом маркетинге чтобы преуспевать скорость скорость либо быстрота действий вот когда человек приходит в бизнес очень важно быстро стартануть. Большое количество людей даете информацию, перебираете людей, находите важных людей, и они быстро быстро начинают делать то же самое. Ваши люди начинают вас смотреть. Если медленно, можно и медленно через сто лет преуспеть, а можно так медленно начать, что и, и не захочется потом двигаться. Поэтому скорость она важна. Быстрый должен быть молниеносный доход. Пришел в сетевой маркетинг, получил доход, заработал деньги, появилась вера, есть энергия двигаться дальше. Долготерпение. Друзья, большой успех в сетевом маркетинге, он сразу не получается. Нужно долготерпение, чтобы терпеть, дойти вверх, как на гору поднимаешься по ступенечкам, одно за второе вперед неотступность если ты поставил цель ты должен добиться ее любой ценой стоишь на своем делаешь действие меняешь тактики стратегии и неотступность по неотступности там дано будет вам трудолюбие нужно любить то есть свою работу нужно любить, свой труд, которым ты занимаешься, нужно любить. А чтобы любить, ты э, должен зарабатывать, получать удовольствие от правильных действий, сначала от неправильных, и двигаться вперед. Очень важный момент – уметь выстраивать отношения с людьми. Наш бизнес, сетевой маркетинг – это бизнес отношений. Выстраивать отношения с людьми, с командой, внутри, э, с вышестоящими наставниками со своей командой в глубину, неважно на каком уровне выстраивать отношения с людьми нужно уметь. Это наш бизнес, это бизнес отношений. Умение работать с командой. Все люди разные, мы все одинаковые, потому что мы разные. Каждый делает по своему, у каждого свой метод работы. И умение работать с командой, вот объединить ее в одну цель, чтобы у каждого были под цели, вот это умение тоже очень важно самый мой любимый пункт это служить людям просто вот служить людям любить людей нужно любить бога служить людям по-настоящему помогать им все делать для них но только для тех которые хотят в нашем бизнесе. Если человек ну, не хочет э, с вами иметь отношение строить бизнес, ну не нужно его служить ему, чтобы там он что-то там на, захотел преуспевать или еще что-то, иметь отношение, работать с теми, кто с тобой работает. Кто обучается, кто целеустремленный, у кого есть цель, желание, вера, кто долго терпели вот с теми работать. А тот, кто не хочет человек, ну раз, два, три помогли, спросили, но не хочет человек, ну что ты сделаешь? Искать другого. То есть служить людям в бизнесе, ну и вообще в жизни, служить людям, помогать им. Очень важный пункт – человек серьезно настроен. Вот пришел человек в бизнес, приходит, я спрашиваю, ты, как настроен, вот какие твои цели? Вот видно сразу серьезного человека, сколько ты хочешь зарабатывать, сколько ты готов уделять времени. Человека серьезного сразу видно. После первого-второго дня обучаемого, необучаемого сразу видно. Вот, вот эти основные э, пункты, о которых я сказал, это то, что я вот сейчас рассуждал, мне пришло э, в мысли, мысли пришли в голову, и я с вами вот решил подиви, поделиться. И самое главное, это, конечно же, делать все с божьей помощью вот видение вам открываю первое это любить людей и любить бога любить людей здесь в нашем бизнесе и все делать с божьей помощью и тогда сто процентов у вас все получится подписывайтесь на мой канал пишите свои комментарии что может быть у вас еще есть может какие-то мысли может быть вы с чем-то не согласны все пока пока друзья